Ну что ж, всем привет. Я вас категорически приветствую, как любят говорить Гоблин в своих видеороликах. Но у нас сейчас не об этом. У нас пришло обновление, а именно почноут пред обновлением, так сказать. Сегодня у нас понедельник, а завтра вторник. Значит, мы сегодня будем по стандарту осматривать предварительные почноуты. что у нас вообще здесь написано ну как обычно у нас примерно в 11.30 закончится техническое обслуживание в 10-11.30 где то вот в этом промежутке начнется там часов 7-8 часов по московскому времени также у нас продолжение нашего 10-дневного празднования будет часть 2 чуть позже перейдем на ссылочку вот эту вот также у нас добавляется тренинг грота. Это тренировочное подземелье или же то, о чем я вам говорил буквально несколько недель назад. Мол, качайте ваших персонажей до 60-го левела 3-го пробуждения и будет вам счастье для фарма. Если уже вы это делали, тогда для вас это легкая прогулка. Если же нет, но ну, тогда удачи, в принципе, вы можете еще успеть прокачать побольше персонажей. Вся суть в том, что ваши персонажи смогут использоваться только один раз за данный ивент, поэтому использовать их надо будет с умом, и поэтому еще и прокачать нужно будет как можно больше персонажей. Также будет доступное усиление вашего снаряжения, камушки будут фиолетовенькие доступны для выбивания в тренинг тренингрота, также хаммеры будут, которые позволят вашему снаряжению статы за пробуждение усиливать в процентах, но не изменять сами эффекты. Это очень крутая штука, об этом я рассказывал в своих прошлых видеороликах, если захотите, можете посмотреть. Также у нас появится новая кнопочка у Мерлин. у нее появится кнопка усиления данного снаряжения на ранг выше, добавляя пробужденный эффект сета. То есть у нас появится, так сказать, фиолетовенький такой камушек на каждом из снаряжений, которое мы будем усиливать. И мы будем такие, вау, у меня есть снаряжение, которое было усилено. И оно мне дает больше статов, чем раньше. И в принципе вот так вы будете ходить и радоваться своему первому снаряжению у R-качества, допустим. Сами же понимаете, у качество качества это самое высокое качество, поэтому немножечко попотеть придется. Но я не думаю, что вы э, с этим не справитесь, поэтому я в вас верю. Что у нас еще здесь есть? Ну, у нас заканчиваются разные ивенты, степ-ап-баннеры, пикап-ивенты. Э, закончится коин-шоп некоторых персонажей. Э, обновится он, так сказать. Также, если перевести на русский язык, событие «Призрачная нога» закончится 12.06. Однако билеты на мероприятие больше не будут доступны после 9.06. Что это значит? Нужно будет просто либо скупить с магазина, либо просто воспользоваться этими билетами побольше. Если у вас не получится их получать, то вы их сможете скупить и потом тратить. В принципе, по логике, думаю, логично. Также у нас будет «Демон Мелиода» с полной комплектом. Уйдет данный дома, донатный пак. Ну и у нас еще очень интересная будет штучка. Это наше снаряжение, наши вот эти вот внешки, которые сейчас шли 15, по-моему, 16 даже дней на донате за 1800 рублей, которые... Их мы получим за кристаллы. То есть мы их сможем купить за кристаллы. Далее, переходим на сайте, где у нас uh, информация про вторую часть 10-дневной uh, коллаборации, 10-дневного празднования. Вот эту информацию мы читать не будем, здесь просто то же самое написано, что у нас и было в прошлых почнотах. Нас интересует именно вот эта маленькая часть. Что мы здесь видим? Ну, специальный 10-дневный ивент, мы будем получать uh, валюту, uh, в Exchange -шопе мы сможем... Купить костюмы на uh, Мелиодоса, Бана, Элизабет Гаутера, Диану, Кинга и Мерлин. Нету здесь Эсканора. Но ничего страшного, Эсканор. пресс F то по респектах сказать, опять остался без одежды. Но ничего страшного. Uh, также у нас 100-дневная коллаборация таверны. Uh, что это значит? У нас uh, появляется 5 uh, разных типов uh, внешек для нашего снаряжения, ну, для нашей таверны, и они уже будут иметь какие-то статы, и это круто. Также у нас 100-дневный э, праздничный костюм для Элизабет, мы его можем получить... Э, э, звездное платье 100 ночей... Для Минимок, хозяйки Таверны Элизабет и принцессе Элизабет. Мы сможем получить каким-то образом э, вот этот вот костюм. Что это за костюм, на самом деле я так подробно и не знаю, это что-то новенькое. Скорее всего, это будет костюмчик, который мы сможем уже одевать на Элизабет в бой. Ну да, собственно, написано для боя. А до этого у нас было в первой части мы только для Таверны. Да, все правильно. Только для таверны получали костюмчик. Ну, скорее всего, мы этот же костюм получим для того, чтобы использовать его в бою. Ну, довольно неплохо. Также бинго-события. Ну, в принципе, это, я думаю, что донатная какая-то фигня. Да, бинго-события, но у нас донатная. И здесь у нас написано, что это не вся информация, и что у нас еще что-то добавится в нашем ивенте. То есть у нас там, скорее всего, добавится новый баннер. Скорее всего, это будет синяя лилия, на которой вы, конечно же, все копили кристаллы. 242 кристалла для гарантированного призыва. Ну, будем надеяться, что у нас все-таки за 30 кристаллов мы получим ее. И дальше, в принципе, нам особо делать и не надо будет вызовы. Ну, если только вам не нужны ресурсы, которые там будут. Там неплохие ресурсы, сверху идут... 100 этих наковален вы получите, если полный круг сделаете. Ну, разберетесь. Самое важное получить эту синюю лилию, если у вас есть синий демон Мелюдас. Ну, а если нет от синего демона Мелюдуса, я все равно вам советую получить этого персонажа. Потому что он очень и очень вам поможет в прохождении многих битв. Ну, в принципе, вот такой вот у нас обзорчик на наши. Предварительное обновление, наш предварительный почноут. Ждем данное обновление, будет халява. халява много будет, халявная одежда. Это круто, это реально круто. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете по данному почноуту. С вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч.